Ребята, всем привет! Меня зовут Аня и если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а в этом видео я с вами поделюсь несколькими моментами, которые происходили со мной во время отпуска, которые я провела дома на Украине. Первое, с чего я начну, это перелет Польша-Украина. Кто следит за моим инстаграмом, ты знаешь, что я летела домой на самолете. И на самом деле было это не очень сложно. Приблизительно за месяц, за полтора я купила билеты туда и обратно. Я рассчитала приблизительно месяц отдыха и решила купить билеты. Тем более они были по скидке. Билеты обошлись мне приблизительно в 200 злотых. Это уже с багажом. И если вы, например, не ориентируетесь в злотых, то 200 злотых приблизительно 50 долларов. Во-первых, на тот момент мне не понадобились никакие тесты чтобы влететь в Украину, потому что я гражданинка Украины, и мне это не нужно было, я сам тест уже сдавала по прилету. Тест я могла сдать как в городе, так и в аэропорту, но я решила все-таки сдать на месте, потому что мне от Борисполя еще нужно было ехать приблизительно 4,5-5 часов домой. И я думаю, как раз пока тест, на следующий день уже придут результаты, я буду свободна. Ну, в принципе, так и получилось. Я сдала тест в аэропорту, он стоил 700 гривен на тот момент, это было приблизительно месяц назад и когда я уже приехала домой домой я приехала в 10 вечера еще результатов никаких не было но спустя ночь, утром я уже проснулась, и пришли результаты. Результаты теста пришли как в приложение, которое мы скачивали по прилету, также пришли на почту, потому что когда я сдавала тест, у меня просили мою почту, и они сразу и туда, и туда прислали. И после того, когда пришел результат, негативный результат, я сразу удалила приложение, и можно сказать, что я была снята с карантина. Я уже начала, так сказать, отдыхать. У меня было очень много дел которое нужно было решить дома. Но для начала, как сказать вам, я старалась все быстренько решить потому что я знала, что это затянется надолго. У меня нету такого, чтобы все делать в последний момент. Я стараюсь, особенно когда я домой приезжаю, я стараюсь делать все сразу. И только уже под конец начинаю уже куда-то ходить, отдыхать, с кем-то видеться. И хочу сказать вам, что даже я со своей двоюродной сестрой, наверное, увиделась на второй или на третьей неделе. Отпуска. Одной из первых задач у меня было посетить кинотеатр, так как я уже не была приблизительно три или два года в кино. И я очень хотела ощутить эту снова атмосферу, и мы наконец-то сходили в кино с мамой. Это наш торговый центр «Мануфактура». Здесь находится планета кино. Идем на просмотр фильма. Надеюсь, что нам понравится. ночью в них сберегают не застраховано спробуй поскажет банку че полицы на ходешку и тебе покажут сырродней палец с шрифтом то кто же рандует допозит не Дурники дурноки и злочинцы билеты нам обошлись очень дешево, я, если честно думала Даже будет дороже 70 гривен с одного человека Людей было мало, так как время Вируса, все мы об этом знаем И в зале сидело приблизительно 10-12 человек, не больше Вместе с нами Фильм понравился, сюжет просто классный Но, как говорится, на любителя Потому что одним нравится одно, другим нравится другое После дерзкого побега из тюрьмы Самый известный в мире вор Заключает сделку с командой изгоев Которые грабят богатство картах отдают деньги бедным. В этом суть сюжета фильма. Как говорится, Робин Гуд в наше время. И он уже закончился в кинотеатрах. Если у вас есть возможность посмотреть его через интернет или где-нибудь скачать в хорошем качестве, обязательно посмотрите. Фильм, кстати, мы смотрели на украинском языке. Очень прикольный, веселый. Немного комедии, немного криминала, немного драмы. Но я вам скажу, что фильм стоит посмотреть. Кстати, фильм называется Ограбление по-джентльменски Хотя у нас в Украине его почему-то назвали Поганци Или другое название изгоя на русском То есть вы ищите именно Фильм 21 -го года Спустя несколько дней мы поехали на дачу Я должна была Ну как должна была Все должны помогать своим родителям И я не исключение Я поехала помочь кое-что И заодно мы пожарили шашлык И у нас сегодня, слава богу, уже не жарко Такая немножечко прохладная пахнет Года, обещают дожди и круто хочу сказать что очень классно когда есть своя дача когда ты приезжаешь там все растет помидорки огурчики выходишь на огород такое все родное кажется и я вам хочу сказать почему мне это кажется потому что в детстве когда я училась в школе мы с младшим братом каждое лето ездили в село только заканчивается учебный код, и мы сразу собирали вещи и уезжали в село на три месяца. То есть все каникулы у нас проходили там. Или бывало такое, что мы ездили в детский лагерь. Если честно, я не помню, сколько мне было лет, когда я ездила в лагерь, но я была раза три точно. Мне тоже это очень нравилось. Но... Когда ты приезжаешь в село и вот это все воспоминания, как сказать, всплывают, все вот это вспоминаешь, это просто очень классно. Я очень много чего помню. И этот раз я решила... Этот отпуск я решила несколько раз съездить, помочь, потому что родители нуждаются в нашей помощи, как ни крути. У нас в Украине очень много чего изменилось, особенно в моем городе. Я не знаю, как в других городах я не была, не ездила, хотя было такое в планах съездить, отдохнуть куда-то, но не получилось. У нас в городе много сделали, отремонтировали дорог, плюс много чего покрасили, много каких заведений открыли, и как-то так все стало намного лучше чем было и у нас возле театра имени щепкина открыли очень крутой фонтан там всегда собирается много людей я несколько раз там была как днем так и вечером вечером он освещается а днем э, много людей там просто сидят отдыхают там рядом стоят лавочки поставили также открыли заведение фуди в которое также я ходила как с подругой так и с мамой я вам хочу сказать по поводу заведения Чуть дальше я вам покажу, как это все происходило, но заведение, я не скажу, чтобы там на пятерку из пяти баллов, но прийти отдохнуть стоит, потому что в городе очень много заведений. И практически я уже везде была, тот же самый Сдыбанки, тот же самый Саже, вива Олива и так далее. И я решила просто посетить новое заведение, и хочу вам сказать, что приблизительно на 4-4,5 это заведение тянет. Во-первых, там очень интересный интерьер, мне понравилось, там все как-то... Как не в других заведениях, знаете, стандартно. Там стены одинаковые, цветы одинаковые, все одинаковое. Там все обложено плиткой, яркие есть куски в зале и плюс еще летняя площадка, которая выходит как раз именно на этот фонтан. Во-вторых, там интересная кухня даже не одна кухня а там несколько смешанных кухонь как индийская так и американская и итальянская и суши и пицца ну все подряд так сказать и вы можете прийти и на любой вкус заказать себе то что вы хотите Первый раз, когда мы пришли с подругой, нам не повезло с официанткой. Я не знаю, или это была стажер, или она просто нервничала. Ну, что-то у нее не получалось. Я сама в своей жизни работала официантка и не раз, и я знаю, как это, когда ты первый раз приходишь на работу, и даже не первый раз, когда ты еще даже месяц работаешь, и тебе как-то ну, не по себе обслуживать людей. Но я ее понимаю, и мы все же ей оставили чаевые. Во второй раз, когда я пришла с мамой, нам попалась просто замечательная девушка, которая на все вопросы нам отвечала Она еще разрешила мне немножечко поснимать И все прошло просто отлично Еда просто бомба Моей маме все понравилось Все очень вкусно было Единственное, там салат, который мы заказывали с рисом Как по мне, рисом был лишний Сегодня мы решили с мамой прогуляться по городу И сходить в очень интересное заведение, которое открылось недавно И также сходить на фонтан Я вам все покажу обязательно и пока мы направляемся к заведению, хочу вам показать, у нас здесь очень красивый мост, и сзади вот такая вот красивая речка протекает. И, если честно, я вообще не почувствовала, что отпуск какой-то был, потому что я все эти три недели, так сказать, в бегах по больницам, анализы сдаю разные, потому что... В Польше это намного дороже. Единственное, что я в Польше лечила зубы, и все. А здесь решила уже пройти несколько врачей, которые мне нужны, что я знаю. На той стороне берега, вот, например, можно взять такие катамараны и поплыть вдоль реки. Зашли с мамой в заведение Фуди и взяли небольшие порции паке, также взяли два супчика и взяли себе еще фреши. Апельсин и апельсин имбирь грейпфуд. Так, принесли нам овощной кари, рис и овощи. Также принесли салатик с семгой и с бобами, также помидорки черри и сочевичный супчик. несколько дней мы поехали на другую дачу это дача мамы мы ее как бы берем в аренду и пользуемся ею в этом году мама ничего там не садила всего лишь самое минимальное там укроп петрушечка помидорчики огурчики такое и цветы конечно же без цветов ну куда а еще клубника вот поэтому я хотела и рассказать мама посадила клубнику в этом году и она просто вышла по она такая огромная, что просто одна клубника помещалась на пол ладошки. И она вкусная, сочная. Я, кстати, когда приехала только в Сумы, я сразу купила килограмм клубники. Он стоил около 80 гривен. И, как по мне, вкусная клубника, но что-то не хватало. И когда мы собрали эту клубнику домашнюю, она просто божественная. Я не знаю, что это за сорт, но классная. Мы также съездили, немножечко отдохнули и вернулись домой. Это время, весь мой отпуск, я отдыхала. Я старалась мало чего снимать. Мне как-то хотелось побыть больше с родными, с братом, с мамой. Ходила к сестре в Гости, ходила к друзьям в Гости. И этот отпуск э, мне очень сильно понравился, кроме некоторых нюансов, которые я не особо хочу озвучивать. Были, так сказать, и плохие моменты. Но все же, сам отпуск получился очень хороший. Я много чего сделала. Я поменяла паспорт свой. Из старого на новый ID-карту получила. Плюс я еще походила по врачам. Я обошла 4 врача. Также хочу с вами поделиться очень интересным приложением, которое я нашла случайно. Таблетки UA. Так как мне приписывали таблетки и капли, чтобы принимать, я решила просто в интернете поискать, где будет дешевле всего. Ссылочку на этот сайт я вам обязательно оставлю. Вы просто вбиваете название препарата, который вам нужен, и там сразу высвечиваются все аптеки, и вы выбираете по цене, и вам сразу высвечиваются самые дешевые. И если, например, у вас есть свободное время, как у меня было, да, я ну Первый раз, конечно, я пошла в самую ближайшую аптеку и купила все, что мне приписали. Но уже последующие разы я просто все пробивала через этот сайт. И намного выгоднее. Там очень огромные скидки. И 50 гривен, и 60 гривен вы можете сэкономить на одной пачке. То есть обязательно загляните, если вам это актуально, конечно. И как я вам уже говорила, мой отпуск продлился приблизительно месяц. И я вам хочу сказать, что очень быстро пролетело время. Во-первых, это летнее время, когда ты каждый день выходишь на улицу, гуляешь Также мы ездили на пляж несколько раз, я с подругой ездила, и с мамой ездила И много где ты ходишь по городу Мне, кстати, непривычно было то, что ну, вот в Польше мы особо... Э, ну, тут нет такого транспорта, как у нас маршрутки, например, да, по городу э, У нас маленький город, и мы в основном по городу ходим пешком 20 тысяч населения, если я не ошибаюсь, у нас здесь. А если, например, соседний город, то это электричка или же автобус, или, например, поезд уже, если очень далеко, не соседний город, да? И я, когда приехала в город, мне как-то непривычно было ездить на маршрутках. И я в основном ходила пешком, и мне это доставляло какой-то кайф. Конечно, была жара у нас плюс 38, то, конечно, я ездила. Но когда было не очень жарко, там 28-30, то просто было супер. И я вам хочу сказать, что если вы собираетесь ехать отдыхать, неважно, домой или в село, например, или на моря, или еще куда-то, старайтесь ходить пешком это очень полезно для здоровья ну и в самом конце хочу вам рассказать как же прошел перелет с украины в польшу когда я покупала билеты на самолет и я летела с польши в украину штрих-код был то есть посадочный талон уже у меня был на руках но когда я летела с украины в польшу посадочного талона у меня не было у меня просто был билет место место я бронировала место было фамилия и рейс все, штрих-кода никакого не было. То есть, когда я приехала в аэропорт, мне нужно было стать на регистрацию, чтобы проверили все документы. Так как в Польшу сейчас не пускают туристов, им нужно было, как говорится, доказательство того, что я не турист. На данный момент у меня карта побыта, и поэтому для меня не было проблемы. я просто подошла на регистрацию, показала паспорт, показала карту, показала все документы. В принципе, у меня особо ничего и не просили. И все. И мне выдали посадочный талант. В самолетах нам выдали бланки. Бланк двухсторонний. И там было несколько вопросов. Все было на польском языке. И нужно было заполнить. Каким рейсом вы летите? Какое у вас место? Фамилия? Имя? Если вы будете сидеть в карантине, то по какому адресу? То есть много таких вопросов. Там болели ли вы коронавирусом последних 14 дней или еще что-то? И этот бланк нужно было заполнить и отдать стюардессам обратно. По прилету все произошло очень быстро, потому что у меня была карта и у меня была отдельная очередь. Я просто подошла, мне пропикали карту, мне пропикали мой паспорт и все. И сам пограничник спросил, что у меня, есть ли сертификат о вакцинации или я все же сижу в карантин. Так как я сижу в карантине, я ему сказала это. Все, меня отпустили. Никто не просил там, не требовал скачивать приложение, как это было в Украине, что нужно было сразу скачать приложение, и только потом идти или сдавать тест, или ехать домой. Здесь вы сначала все проходите, все документы, потому что у некоторых людей могут быть проблемы с документами, их могут не пропустить дальше и отправить на Украину обратно. И когда я уже приехала домой, я уже потом скачала приложение, и вот... Сегодня последний день, когда я сижу в карантине. Я хочу вам сказать, что я даже довольна своим карантином, потому что дома я очень много чего делала. Я бегала по больницам, я там покупала таблетки, по аптекам бегала, я встречалась со всеми друзьями, мне нужно было провести время с мамой, с братом, съездить к папе, ну, то есть очень много чего происходило. Не было таких дней, наверное, может, пару дней было, когда я высыпалась и просто ничего не делала. Такого, наверное, точно не было. И когда я приехала сюда, и мне сказали, что нужно сидеть в карантин, я, если честно, даже не расстроилась. Я была даже немного рада, потому что у нас в доме здесь живет очень много людей, ну, человек... 10-12, наверное, и все уходят утром на работу, Я остаюсь я одна, я могу выспаться, я могу спокойно сходить на кухню, я могу вот выйти во двор, посидеть, э, как сказать. Я делаю все, что я хочу. И мне не нужно никуда бежать, ничего не делать, никакие документы там оформлять, ничего. Просто я отдыхаю. Вот как раз вот это время очень прошло м -м, супер, потому что вот сегодня последний день, Завтра у нас воскресенье, завтра мы пойдем прогуляемся по городу, может сходим на пиццу или скушаем мороженое, что-нибудь такое нужно придумать. И в понедельник я уже выхожу на работу. И я выйду на работу, как говорится, с новыми силами. Или то, что сразу я прилетела, все, у меня там один вечер или один день, все, нужно на следующий день уже бежать на работу. Но такого нету, поэтому я очень довольна. Ребята, я надеюсь, этот влог вам понравился. Именно такой формат. Ставьте пальчик вверх. И если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Я буду благодарна каждому. И я благодарна каждому, что вы смотрите мои ролики. Вам это интересно. И вам интересно узнавать что-то новое. Ну, вот, Например, как я вам рассказала, как я отдыхала дома. Конечно, это очень маленькая часть. Наверное, процентов 10 я для вас сняла. Но все же. И мы с вами уже увидимся в следующем ролике. С вами была ваша Аня. Всем пока!